По вы снимаете? 29 статья Конституции, 152 статья статья Конституции. Старший участковый, 4 проводила отдела, майор полиции РУСА, Дмитрий Вячеславович. 24-й, 12-й. А, Щупроводка. 4-й, 6 -й. Счастье твоя детская просрочка. А вы к нам, народ. Здравствуйте. К вам? Здравствуйте. Здравствуйте. А как там меня? У меня Клоу. Да? да? Старший участковый 4-го отдела, майор полиции Русая Дмитрий Вячеславович. Ключ. Старший майор приобрел в магазине детское питание сок На 7 месяцев вашу просроченную. Чек Это есть? Особенно. Другие товары. Так, какой качестве обретали? А вот здесь, на самом деле. Было совершено нами в этом магазине не менее пяти покупок. А три покупки, а все товары оказались с истекшими сроками годности. Вот минералка хорошая. Шоколадки? Шоколад. Угу. Ну, Понятно. детская только. Пойдем. Куда? Возврат делать. Заявление, какое письменное либо не понимаешь. Как вы хотите? Могу, как, как, как вы хотите. Давайте, Давайте я вам подарую. Вам... Вот такого принятия. Я вам подписал все, ну, что я не, не вижу основания. Зачем? Я же все данные ходит, какие Если он заявительный... у да, вас основание есть не доверять гражданину, то ощущение. Вот так вот. Я гражданин, да? Я в власть в этой стране. Я вам дал определенный основание. Когда давайте пишите по фамилии моей. Основания не доверять Александр Геннадьевич, там же есть несколько оснований, когда.. Если у меня написано заявление, если я подозреваюсь о совершении правонарушения или преступления, если у меня есть рейтинг, четвертый минарный. А этот человек? На каком основании вы снимаете? 29-я статья Конституции, 152-я статья кодекса. О чем он О том, что если видеосъемки ведется общественных интересов, публично в общественном месте она допускается. Кроме того, у нас есть закон ФЗМФ-3 о полиции, в котором значится, что деятельность полиции властна и открытна. Своё разрешение на недвижимость ПМФ. Хотя мне не требуется. Это надо каждому человеку подойти в общественном месте и сказать, почему снимаешь. сотрудников полиции, к сожалению, в заблуждении ввел учебный фирм «Бурсбек МВД». В настоящее время получила широкое распространение целенаправленное создание гражданами видеороликов о сотрудниках полиции во время несения службы, которые зачастую носят заведомый провокационный характер. Данные материалы широко распространяются в сети интернет, формируя искаженный негативный образ сотрудника полиции и отрицательное отношение общества к МВД России в целом. Законодательством Российской Федерации прямого запрета на фото- и видеосъемку сотрудника полиции не установлен. Вместе с тем, немногие помнят о том, что обнародование изображений сотрудника полиции и распространение его персональных данных в сети интернет возможно только с его согласия. Несоблюдение данного требования улечет ответственность гражданина перед сотрудниками полиции, ставших антигероем видеороликов и способных к общению с гражданами под прицелом видеокамеры. Целью данного фильма является на основе анализа типичных конфликтных ситуаций общения сотрудников полиции с гражданами научить сотрудника полиции грамотно и профессионально общаться с гражданином. Антон Иванович, я вас предупреждаю, видеосъемка, произведенная вами, может быть использована только для обжалования действий сотрудников органов внутренних дел. Обнародование в сети интернета и других источников может быть произведено только с согласия сотрудника. Я свое согласие не даю и предупреждаю вас об ответственности. Всего доброго. Виктор Алексеевич, обнародование и дальнейшее использование моего изображения возможно только с моего согласия. Так вот, я вам такого согласия не даю. Всего доброго. Добрый день. Здравствуйте. Полицейский комендантской службы, сержант полиции Михайлов. Чем могу вам помочь? Я хотел бы узнать, как правильно подать заявление о преступлении. Предоставьте ваши документы, пожалуйста. Пожалуйста. Николай Иванович, вся интересующая вас информация находится в здании отдела внутренних дел. Но прежде всего я прошу вас прекратить видеосъемку. Сколько статья вы должны прекращать снимать? Николай Иванович, осуществляя видеосъемку на территории объекта органов внутренних дел. Вы создаете угрозу его антитеррористической защищенности. Ну что, я ваш на террориста похож. Николай Иванович, я требую прекратить видеосъемку. Во-первых, в целях необходимости обеспечения антитеррористической защищенности, а во-вторых, обеспечения пропускного режима. И чем же этот пропускной режим установлен? И кем? Пропускной режим устанавливается приказом начальника территориального органа. Так это же для сотрудников, а не для граждан. Данный акт предоставляет сотрудникам право ограничивать определенные действия граждан и устанавливает обязанность обеспечения безопасности объекта. Николай Иванович, в случае неповиновения законному требованию сотрудника полиции, вы будете привлечены к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Ну, хорошо. Вы намерены подавать заявление? Возможно. Образец заявления, размещен в информационном стенде. В случае возникновения затруднений вам поможет оперативный дежурный. Прошу обратить внимание, что в помещении находятся граждане, которые не давали согласия на их видеосъемку. Ваши действия могут нарушить их гражданские права. Поэтому прошу прекратить видеосъемку. Только э, поясните, это ваша просьба или требование? Одной из обязанностей сотрудника полиции является защита прав граждан. Поэтому это мое законное требование. Довожу до вашего сведения, что в случае неповиновения законному распоряжению или требованию сотрудника вы будете привлечены к административной ответственности, предусмотренной статьей 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Роман Сергеевич, во избежание для вас негативных последствий я предупреждаю, что обнародование и дальнейшее распространение изображения сотрудника полиции и присутствующих здесь граждан Допускается только с их согласия. Я согласия не даю. Мы посмотрели фильм. Однозначно напрашивается вывод, что именно отсутствие должного уровня профессиональной правовой подготовки приводит к тому, что сотрудника нет четкого алгоритма действий подобных конфликтных ситуаций. Незнание ответа на вопрос гражданина вызывает у сотрудника стресс и автоматическую защитно-оборонительную реакцию, то есть то эмоциональное состояние, которое приводит к агрессивности как психологического, так и физического характера в адрес гражданина, поведение которого зачастую носит довольно провокационный характер. В роликах четко прослеживаются такие негативные реакции сотрудников, как снижение сознательного контроля над своим поведением и повышенная эмоциональная возбудимость. Поэтому, помимо необходимого наличия запаса элементарных знаний, стоит обратить внимание на построение своей речи, а также профессиональных навыках выхода из подобных конфликтных ситуаций. Thank you. Да. Вот, на самом деле, это была большая ошибка этих теоретиков. И там а, только один сотрудник полиции в России умудрился суд подать на медицинскую, на то, что она была выложена на антонад. А дело у равно проиграл. Да. Нет, он проиграл, он проиграл. Но! А, с него потом представительский расход за 17 лет. было, Андрея Ревова, в этом в городе, там, в Ну, вы наш продукт то зачем берете? Все, полиция заберет. Ну за, за чего вообще сэрборд? Подумай, 24-12 месяцев. А? Детская. Дело да, да, обычно, Еще. Чудо. Сперва из. Седьмая,